Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один способ оптимизации, на один прием, что тоже довольно таки часто встречается в коде и можем такое допустить, пропустить, думая совершенно о другом и в результате делать такие простые ошибки. Ну это не ошибка, но на пропа производительность она иногда бьет. Смотрите пример, вот у нас есть цикл, и, ну функции, вот есть цикл, и в этом цикле мы что-то там сравним, if, если что-то мы суммируем, иначе суммируем, короче, выполняем другие действия. Фишка в том, что это э, значение заходит сюда в функцию, соответственно, зачем нам каждый раз... В цикле делать сравнение этого значения и выполнять что-то. Если можно это сделать вот так вот. Если x, ну если какой-то флажочек true, то запускаем цикл и вот здесь быстренько-быстренько-быстренько что-нибудь делаем. Иначе же, если флажочек false, то в этом цикле быстренько-быстренько делаем что-то другое. Здесь же у нас, как вы видите, разбивается постоянно, у нас постоянно идут сравнения. То есть, в принципе, наверное, как-нибудь супер-пупер-оптимизатор может это оптимизировать. Вот именно к такому решению. Но полагаться на оптимизатор не нужно. Особенно, если ваш код кроссплатформенный и предполагается, что будет работать на разных платформах вот-вот-вот-вот, то есть это называется unswitching вот. ну а вот это все, вот эти вот все действия и это для того, чтобы запутать оптимизатор так-так ну надеюсь идею вы поняли, а теперь давайте посмотрим, посмотрим на результаты на трех разных компиляторах, но платформа одна Итак, уровень оптимизации отключен, о ноль ну-ка ну-ка чё ты нам скажешь силенок для силенга смотрим свиченных и ансвиченных. опять эти скачки я не понимаю почему так происходит э, ну что хм, тут можно сказать но ну, в принципе ансвиченных сработал ну, ладно давайте же си си же си посмотрим так, уже СС switching. даже больше, больше в среднем занял походу, даже больше. Почему такой скачок? Наверное, подождите, в первом. А, скорее всего, потому что в кэш, возможно, не попали значения массивов. Не знаю, хотя тут 10 тысяч, десять тысяч на 4 40 и тут 40 даже, короче должно попадать ладно смотрим на интел-компилятор так у intel у intel а у нас в принципе разницы нету для интел все предельно просто и понятно да хорошо сейчас включим э, включим уровень оптимизации 1 первый так и если, ну это не если, это просто, кстати, хотел бы сказать, если у нас будет все больше и больше, то количество компиляторов можно было бы увеличить. Но ну, на самом деле, просто у меня руки не доходят поставить еще IBM-овский компилятор. Он там платный, но там типа есть какое-то время бесплатного, год или меньше, не знаю. Так, я запустил GCC, теперь надо c -Lang. Так, что уже Сиси? Уже CC, в принципе, смотрите, на уровне o 1 Ансвиченх уже в принципе дает результаты, уже быстрее. У Силенга, У Силенга какая-то вообще ерунда происходит, какой-то такой разброс. Сейчас запущу еще раз для чистоты эксперимента. Ну, в принципе, в принципе для Силенга Ансвичен тоже пом помогло, да, но уже Сиси результат получше. И давайте интелловский компилятор сейчас посмотрим. Так, так, так, что-то какие-то скачки зараза, происходит. Давайте еще раз запущу. 5, 4, во нормалек, нормалек. нормалек, 5, 5, 5, 5, небольшой выигрыш производительности дал. Для 7, тоже есть. И для GCC тоже есть. Окей, давайте посмотрим на уровне оптимизации O2. И на этом закончим. Так, О 2 Бегом, собираемся. <coughs> ну, делаем ставки, господа. Силенг. Так, по силенгу э, никакой разницы нет. Возможно, он это оптимизировал и сам. А, вот, все возможно. Надо э, смотреть на ассемблер. Так, ну в любом случае, для силенга, смотрите, результат гораздо лучше. Ну, почти в два раза. Даже больше, чем в два раза, чем для GCC. Для GCC уровень оптимизации O2 э, разница есть. Мы видим, что без ансвичинга... Результаты видим с ансвичингом. И теперь давайте с... посмотрим на Intel. как интеловский компилятор справится. Так, походу надо перезапустить, какой-то разрыв произошел. Давайте еще раз. Так, ну... Короче, для Intel ансвичинг ничего не решает. Блин, смотрите, как... какие-то разрывы происходят. Что он там делает? Во, вроде нормалек попали. Да, для Intel а, м, тоже разницы нету, разницы нету. Короче, в этом случае Intel выигрывает, выигрывает. Так, а где c Силенк 1700, ну, короче, выигрывает Силенк на самом деле. Uh, у него самый лучший результат. Уже GCC результат самый худший, и уже GCC компилятор не может это оптимизировать, да, потому что Здесь я предполагаю, что и интеловский, и силенговский компилятор, посмотрев на вот это вот безобразие, из этого безобразия сделал что-то вот типа такого. Вот. Ну, я так предполагаю, чтобы быть уверенным, надо дезассемблировать и смотреть. Чего я делать не буду, потому что нет времени. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.